Привет, меня зовут Вика, и как вы догадались по названию, то это видео-приглашение на видеофестиваль «Видеожара». Слишком много слов видео, неважно. В прошлом году я, к сожалению, не смогла туда попасть, так как я была в путешествии, но в этом году я обещаю это исправить. В прошлом году на этом фестивале была просто куча топовых крутых видеоблогеров, таких как Ян Альдар Жарахов, Настя Трапицель, Лиза Дятковская по-моему, был Вилсаком и еще очень много крутых видеоблогеров, и у меня есть шанс поехать туда тоже в качестве видеоблогера, и для этого мне нужна ваша помощь. Мне нужна команда минимум из 10 моих друзей-подписчиков. Ребят, я всех вас люблю и очень давно мечтаю со всеми вами увидеться, так что это очень хороший шанс нам это сделать, плюс это хорошая возможность найти новых друзей, познакомиться с кучей крутых видеоблогеров, возможно, ваших любимых, это будет очень классно. Так что что ссылка на покупку билетов будет внизу в описании. Я очень надеюсь, что кто-то из вас откликнется. И увидимся с вами на видео жаре. Пока!